зная вес насоса сможем ли мы поднять его своими силами сколько весит комплект насосного оборудования на скважину 50 метров поехали комплект насосного оборудования для скважины состоит из самого насоса из обратного клапана муфты соединяющие насос и напорную трубу также Четыре зажима для троса, сам трос, желательно, чтобы это была нержавейка, электрический кабель, питающий насос, и также напорная труба. Итак, с одной стороны заглушили трубу, сейчас наполняем ее водой. Всё, полная труба воды и сливаем бутылку столько воды в метре трубы ПНД. Поехали дальше. Взвешиваем тару. 23 грамма. Обнуляемся. Взвешиваем. И взвешиваем воду. Результаты записываем 6 18. Так, измеряем обратный клапан 277 грамм. Измеряем муфту соединительную 91 грамм. Измеряем зажимы для троса. 14 грамм. Одна штучка. Измеряем кабель для насоса. 1 метр весит 95-96 грамм. Метр трубы напорной. 145 грамм. Измеряем один метр троса. Четверка нержавейка. Шестьдесят пять грамм. Измеряем насос для скважины. Девять и семь килограмм. Из полученных данных мы четко можем знать, сможем ли мы поднять насос своими силами. Мы отпилили корпус насоса и переварили на железную пластину.